всем привет вот сейчас только привез так раз, разобрал получил я приз участвовал в розыгрыше получил приз от Миса... Михаила Исаева вот вот такой вот столешница это изготовитель Иван вот они делают вот такие столы это столешница циркулярная и фрезерная вот фрезерная вставка стоит к ней кольца всевозможные 11 штук комплект вот прижимы в этой упаковке находится для циркулярной пилы также вставочки запасные то есть под 45 градусов в одну в другую сторону и ровный прорез сделать это уже по месту будем делать циркуляркой вот так они упакованы эти пластины Вот это шлифованный алюминий сантиметр толщиной вставка ставится меняются с циркулярной вот здесь вот пылеудаление еще не закрепил болты вот комплектующие лежат все линейка это все двигаться будет как вот так уложено вот, все вот так вот ребятам кто проводил розыгрыш большой привет спасибо! Вот, все выслали, буквально неделя, и товар у меня. Теперь буду пробовать делать тумбочку под нее, чтобы уже она функционировала. СП-6000 есть, есть еще одна циркулярка, вот, тоже брал. Она встраивается у меня, вот, стол от Михаила Исаева, трансформер который, вот, раньше пользовал. Вот, циркулярочка стоит, ее теперь, может, буду ставить... СП-шку. Так, Девольт. Все. Всем спасибо. Всем пока. Удачи. Участвуйте в розыгрышах всех возможных. Повезет. Повезет, ребята. Верьте мне, я тоже не надеялся ни на что. Вдруг позвонил Миша и сказал, так и так, вы выиграли. Куда вам направить? Так что чудеса случаются, ребят. Давайте, всем добра, удачи.